В 70-х годах прошлого века Хиллари Клинтон пыталась получить кредитную карту. После ряда унизительных вопросов о том, замужем ли она и собирается ли иметь детей, банк отказал Хиллари в кредитке и предложил ей пользоваться картой мужа. В те времена банковских работников не сильно взаботило то, что Хиллари уже зарабатывала больше благоверного. Зато в ее паспорте стояла отметка «фемейл», и это было своего рода приговором. Не только для Хиллари, но и для миллионов других женщин по всему миру. Это всего лишь кредитка. Маленькая деталь обычной комфортной жизни, которую сейчас с телеэкранов тюхивают всем вокруг, начиная с 18 лет. Всего лишь кредитка. Но женщине нельзя было ею обладать. Звучит весьма дико, не правда ли? Сразу вспоминается кадр из рассказа «Служанки», когда в нашем обычном современном мире женщина заходит в кафе, куда заходила каждое утро, и не может купить кофе, потому что теперь всеми ее банковскими картами может распоряжаться только муж. Этот простой досадный эпизод становится вестником событий куда более жутких, утвержденных законом легальных изнасилований, рабства, деградации целого отдельного общества, на жуткие решения которого смотрит весь остальной мир и ничего не может поделать. Для тех, кто не видел еще сериал «Рассказ служанки», исключительно советую его посмотреть. Его мрачная, манящая эстетика напоминает хитрый дизайнерский скальпель, который, тем не менее, сохраняет главную свою способность, безжалостно препарирует стереотипы. И, конечно, советую книгу, ставшую основой для этого сериала. Сейчас вы, конечно, можете подумать, что этот выпуск будет о феминизме, но это не так. Мы сейчас живем в таком информационном потоке, что любое упоминание прав женщин или мужчин сразу начинает попахивать феминистской повесткой. Но ведь дело в том, что с детства заложниками собственного пола в той или иной мере являются абсолютно все люди. Помните? Мальчики не плачут, девочки должны быть нежными. Мальчиком синие, девочкам розовое, мальчиком машинки, девочкам куклы. И плевать, что Вася умеет шить самые красивые платья, а Оля с закрытыми глазами способна разобрать автомобиль. Конечно, люди меняются. Но медленно. Вещи, которые кажутся нам дикими сейчас, еще 50 лет назад звучали совершенно обыденно. А два века назад не просто принимались и одобрялись обществом, но были непреложной догмой любое отступление от которой в сторону хоть какой-то адекватности каралось всеобщим негодованием. Давление общества в вопросах половых прав и правильного поведения здорово иллюстрирует история, произошедшая с пьесой «Кукольный дом» Ипсона. Третий акт этой знаменитой пьесы Ипсону пришлось переписать. Там есть момент, когда герои, муж Хельмер и жена Нора ведут спор, и он говорит ей «Ты прежде всего жена и мать». Она отвечает, «Я в это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я человек, точно так же, как и ты». После этого в первоисточнике Нора уходит из дома. Но когда пьеса была сыграна в первый раз, зрители были настолько недовольны, что Ипсон изменил концовку, и Нора, вместо того, чтобы выйти из дома, шла в спальню, чтобы посмотреть на спящих детей и одуматься. Понимаете, Ипсен сотворил в своей пьесе момент осознания героини того, что она в первую очередь человек, личность, в контексте которой Пол не имеет решающей роли. Но эта свободная воля так разъярила зрителей, что своим негодованием они лишили права выбора и героиню, и самого автора. Книги обладают удивительным даром. Они смотрят и в прошлое, и в настоящее, и в будущее, а иногда и вовсе в параллельный мир позволяя оценить один и тот же вопрос с совершенно разных сторон. Они делают слепок со своей реальности или создают новый, основываясь на опыте и мире автора. Книги — это портал в другие эпохи и реальности, но этот портал открывается только для людей, достаточно любознательных, чтобы совершить подобное путешествие. И мы сегодня его совершим. Сегодня мы снова пакуем чемоданы перед отправлением в три новых истории. И первая из них приведет нас и в Англию, и в Южную Африку. В качестве навигации у нас сегодня будет выступать всего один вопрос. Действительно ли важно, кто ты? Мужчина или женщина? Впрочем, в моменте самих путешествий у нас могут возникнуть новые вопросы. И я не обещаю, что мы найдем на них ответы. Но могу гарантировать что думать об этом будет волнующе и необычно, словно мы легонько потрогаем сегодня стыдные вопросы, стыдные тайны целого человечества. Это подкаст Come Together. Я Камила Лысенко. Не ждите разговоров о феминизме. Тема наших следующих выпусков значительно шире. Гендер против личности. И в каждом раунде этого боя мы посмотрим на тему с совершенно неожиданных сторон. Занимайте свои места, мальчики и девочки. Мы отправляемся в первую книгу. Давайте начнем с того, что все непреложные догмы общества относительно того, что хорошо, что плохо и как именно нужно жить, все это, к счастью, довольно часто подвергается историческому пересмотру. Проще говоря, то, что не подвергалось сомнению два века назад, сейчас уже вызывает просто усмешку из разряда «ах, люди были такими глупыми». Например, в XIX веке доктора уверяли, что частые ванны лишают человека природной защиты и приводят к чахотке и психическому расстройству. Так что если вы любитель часто принимать ванну и у вас депрессия, возможно, эти вещи взаимосвязаны. А согласно книге «История алхимии» прекрасного антрополога Сергея Зотова, в средние века европейская знать покупала и ела мумифицированные тела, считая, что это способствует долголетию. Этому забавному и немного... Мерзкому заблуждению предшествовал ряд нелепых исторических каламбуров, и если бы люди были более наблюдательны к первоисточникам, им не пришлось бы пить чай с порошком из чьих-то конечностей. Но, возможно, подробности этого смешного парадокса я расскажу как-нибудь в другой раз. Сегодня у нас иная тема. Сейчас на рынке уже не купишь высохшие головы и грудные клетки, и я считаю, что человечество явно сделало ощутимый шаг вперед. Однако с вопросом роли пола в судьбе все далеко не так однозначно. Да, сегодня женщины могут голосовать, а плачущий мужчина уже не вызывает презрения, но гендерные стереотипы все еще чертовски сильны. Безусловно, женщины узнали на своем опыте значительно больше ограничений, чем мужчины, но если вы думаете, что положение мужчин везде и всегда было главенствующим и является таковым сейчас, то вы явно заблуждаетесь. Даже сейчас, например, в Шанхае существует термин Мадасао ⁇ собирательная роль, которая отводится мужчине. Примерный перевод этого термина ⁇ приобретать, чистить, готовить ⁇ И это весьма конкретное определение. Наличие его многое говорит о потребности человека ущемлять других. Хотя всего несколько веков назад во времена династии Тень, уже девочкам с детства деформировали ноги узкой маленькой обувью, чтобы ограничить их передвижение за пределами дома. Потом, кстати, эта дичь даже вошла в стандарты красоты. Пальма первенства силы передается в обществе в зависимости от потребностей и характера времени, но в этой игре всегда сохраняется одно правило – дисбаланс. Тот, кто сильнее, всегда ущемляет слабого, ограничивает его права и навязывает стиль поведения, и здесь не важно, какой пол выходит вперед. Важно само наличие понятия главенства. Диктующая сила определяет условия. Мы все знаем, что еще пару веков назад женщина не могла получать высшее образование и часто даже не умела читать. Возможности женщины и мужчины были не просто неравны. Любая попытка равенства наказывалась всеобщим неодобрением. Проще говоря, быть умной, образованной женщиной с амбициями было попросту невыгодно. Равно как невыгодно было стать мягким чувственным мужчиной, далеким от насилия и тяготеющим, например, к ведению домашнего хозяйства или созданию красоты вместо смерти. Наблюдая иногда за тем, какую дичь творили люди ради общественного одобрения, приходишь в ужас – мне кажется, в контексте разговора об общественных стереотипах особенно показательно такое пыточное изобретение человека, как корсет. Вспомним, например, книгу Маргарет Митчелл, унесённой ветром, как служанка одевала в корсет Скарлетт О'Хара. «Ухватитесь за что-нибудь покрепче и втяните живот», – распорядилась она. Скарлетт послушно выполнила приказ – цепившись обеими руками в спинку кровати. Мамушка, поднатужившись, затянула шнуровку, и когда тоненькая, зажатая между пластинок и китового уса талия стала еще тоньше, взгляд ее выразил восхищение и гордость. «Да уж, такой талии, как у моего ягненочка, поискать!» — одобрительно промолвила она. «Попробуй затяни так, мисс Юлин, она тут же хлоп в обморок». Чтобы вы точнее понимали последствия ношения этого пыточного инструмента, это были не только обмороки. Корсет приводил к анемии и нарушению работы легких и сердца, и даже выкидышам, потому что в него принято было паковать в том числе и беременных женщин. Но если вы думаете, что эта пытка касалась только представительниц прекрасного пола, то вы явно стали жертвой заблуждения. В XIX веке в европейскую моду вошли стройные мужские силуэты во многом походящий на женские. Чтобы сделать плечи визуально шире и подобрать привыкший к светским угощениям животик, европейские денди туго затягивались корсетами. Представить себе денди с гантелями в те времена было значительно более диким, чем представить себе мужчину в корсете. Это, к слову, о том, как мало на самом деле стоит представление общества об идеальном мужчине или женщине своего времени – Поставьте сегодня на весы социального одобрения мужчину в корсете и мужчину в фитнес-зале. Интересно, кто победит и кому с большей вероятностью начистит физиономию в Бутово. И, кстати, забавный факт. Первоначальный смысл корсета был вовсе не в том, чтобы подчеркнуть женские прелести, найти себе мужа и выставить на показ свою соблазнительную натуру. Наоборот, корсет должен был скрыть все женские прелести – еще в Древнем Египте женщины туго бинтовали грудь плотными тканями, например, льном, чтобы спрятать слишком пышные формы. Корсет – всего лишь один из бесконечного множества примеров того, какие несуразные вещи делали люди, чтобы нравиться своему веку. Итак, в разные времена общество диктует разные понятия, создавая систему социальных поглаживаний и порицаний. Но любая система – Опирается на согласие с нею большинства. И всегда находятся те, кто изобретает способ противостоять системе в открытую, или тихо выйти за границу системы, обманув ее. И такова история нашего первого путешествия книги Патрисии Данкер под названием Джеймс Миранда Барри. Прежде чем я расскажу историю этого человека и одноименной книги, конечно, позвольте задать вам вопрос. Представьте, что вы вынуждены посетить хирурга с какой-то проблемой, и вот вам порекомендовали хорошего специалиста, отзывы впечатляют, вы сидите в кабинете, куда заходит врач, его лицо закрыто маской, рост средний, голос тихий, не разберешь, кто это говорит, но вы почему-то решаете, что это мужчина. После ряда формальных вопросов и ответов ваш хирург снимает маску, и вы видите, что перед вами находится женщина. Изменится ли ваше отношение к хирургу как к специалисту? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что мы уже преодолели те опасные предрассудки о том, что женщины неровны мужчинам в профессии, но если все-таки нет, если вы все же испытали мгновение недоверия или сомнения – ну что ж, значит, история Джеймса Миранда Барри станет для вас особенно актуальной. Джеймс Миранда Барри – это реально существовавший человек. Он был знаменитейшим военным хирургом XIX века, чьими стараниями в медицине укрепились, в частности, кардинальные принципы гигиены – он стал колониальным медицинским инспектором, первым провел удачную операцию по кесаревому сечению в Южной Африке и там же улучшил условия жизни коренного населения. Кроме того, он был превосходным дуэлянтом, которого, несмотря на маленький рост доктора Барри, побаивались даже высокопоставленные офицеры. Он, конечно, был любимцем женских сердец, однако практически всю свою жизнь провел в одиночестве. Никто не понимал, почему, пока после смерти Джеймса Миранда Барри не вскрылась его главная тайна. Он был женщиной. Как же так получилось? Это было осознанное решение, бунт против системы. Может быть, он был трансгендером или гермафродитом. И существует ни одна биография этого потрясающего человека, и мнений относительно его природы тоже множество, но... Мы рассматриваем книгу Патрисии Данкер, которая без сомнения проделала впечатляющую работу. Несмотря на художественность ее истории, она построила книгу на реальных фактах, которые ей пришлось долгое время изучать. Мы не будем сильно погружаться в архивы, отделяя достоверно истину. Истина, как вы понимаете, тоже имеет срок годности. Но кое-какие подтвержденные факты у нас есть. Джеймс Миранда Барри был рожден под именем Маргарет Энн Балклиф. Решение превратить девочку в мальчика приняла мать. И Ее мотивация была понятна. Она старалась дать ребенку лучшую жизнь, чем имела сама. В викторианскую эпоху женщина имела прав едва ли больше, чем фикус в гостиной. Путешествия, образование, карьера, свобода передвижений, голоса, мнения. Просто даже свобода общения с умными и интересными людьми все это женскому полу было недоступно. Любая попытка проявить свой ум или таланты, а тем более амбиции, порицалась. Женщине надлежало бы тихой и кроткой тенью мужа, следующей за ним везде. Разговоры о женщинах в те времена иногда звучали так, словно речь шла о собаке, которая ищет хозяина. И это чудовищно. Но вот послушайте хотя бы этот небольшой отрывок из книги, где пришедшие в дом матери героини гости обсуждают ее личную жизнь в коридоре. Этот разговор подслушивает маленькая Маргарет Энн. Джереми Балкли был дичью покрупнее, когда ей было 16. Или, по крайней мере, так ей казалось. В ней не было тогда такой тяги к приключениям. Зато романтические иллюзии водились с избытком, как у всякой деревенской девчонки. Генерал сбежал на свои войны, а Барри были небогаты. Но, как я говорила, со связями... Нет, вряд ли она могла рассчитывать на лучшую партию, чем Балкля. Но теперь она может выйти за генерала, если захочет, и ее станут принимать везде, ну, почти везде. Дорогая, я не уверена, что он из тех, кто женится, и у нее весьма странные представления. И этот рыжий ребенок если это вообще ребенок от Балкли, если не моего брата. Дорогая Луиза, неужели ты полагаешь, это не просто предположение? «Генерал Франциско де Миранда и миссис Балкли!» «Нет-нет-нет, мы пришли возмутительно рано. Пожалуйста, не извиняйтесь. Могу я представить вам...» В этом маленьком отрывке прекрасно иллюстрируется вся знакомая нам человеческая грязь, начиная от потребности в обсуждении личной жизни других людей до ханжеского амебного довольства привычной системой. Придя в чужой дом... Гости не просто обсуждают хозяев, но еще и оценивают их на перспективу. А будет ли полезным вводить знакомство с хозяйкой, если она выйдет за генерала? Ее же тогда примут во всех домах. Как могла умная, талантливая женщина существовать в таком мире? Ее тут же нарекали либо сумасшедшей, либо развратной, либо расчетливой. И женщине надлежало быть хитрой. Используя соблазн как практически единственный инструмент влияния, женщины словно существовали в параллельной теневой реальности, где самым очевидным способом управлять собственной жизнью было с соблазнительной хитростью делать это через мужчин. Самым очевидным способом, но не единственным. И вот милейшая Маргарет Энн Балкли, еще совсем ребенок, оказывается в центре заговора между ее матерью и генералом Французском Домиранда. В один день девочка становится мальчиком на всю последующую жизнь. Теперь ей открыты многие дороги в науке, медицине, профессии, да и просто в мире. Но закрыта другая, не менее важная часть жизни – возможность избавиться от одиночества. Добро пожаловать, Джеймс Миранда Барри. Как женщина ты пропадешь понапрасну. Будь мужчиной. И Джеймс начинает свой путь – Тяжелое, но успешное обучение, молниеносная карьера, уважение коллег и пациентов, медицинские открытия и достижения, сложный, жесткий характер и постоянный страх того, что его тайну раскроют. Всю жизнь Джеймс проводит в состоянии вынужденного обмана. Решение, принятое не им, больше не оставляет ему выбора вернуться к тому человеку, каким он был рожден. О чудесном превращении знали немногие. Кроме участников заговора, кое-какая прислуга, в числе которых была яркая и бесстрашная Алиса Джонс, девчонка, которую еще в детстве оставила в сердце Маргарет Энн особенный след. И след этот продолжается всю жизнь. Начавшись с трепетной детской дружбы, совместного познания мира, отношения двух девочек из разных слоев общества превращаются в многогранную историю про все на свете. Кроме пожалуй, плотской любви. Судомойка и благородная девочка, ставшая мальчиком, они теряются на годы, уходя в параллельные вселенные своих жизней, а потом снова, случайно пересекаются, чтобы посмотреть друг другу в глаза и разделить все накопленные тайны. Пока Джеймс Миранда Барри создавал свою блестящую медицинскую карьеру и строил офицеров в ряд на мытье рук, Алиса Джонс, начавшая как мелкая прислуга на кухне, Путем соблазнов, хитростей и постелей престарелых джентльменов становится знаменитой и богатой актрисой. Но, кем бы они ни были, любая встреча двух таких разных женщин становится возможностью посмотреть в зеркало. Они оба актера или обе актрисы, но одна на сцене, а другая в жизни. И эта разница подходов особенно контрастна в двух героинях. Алиса говорит Джеймсу: никто никогда не должен выступать бесплатно. Я была звездой, Джеймс. Ты должен знать свою рыночную стоимость и затем увеличивать свои шансы. Может быть, ты это получишь, а может и нет, но ты обязан бороться за самую высокую цену. Я всегда боролась за себя. Алиса знает, кто такой Джеймс Барри. Джеймс узнает, откуда и какова на самом деле Алиса. Алиса видит за строгими сюртуками и жестким характером девочку Маргарет Энн. Джеймс по-прежнему ощущает запах кухни через все дорогие духи Алисы. Они становятся больше, чем друзьями, потенциальными любовниками или престарелыми супругами. Они наблюдатели настоящих жизней друг друга. И об обеих этих жизнях нельзя честно говорить вслух. Но то молчание, которое повисает между ними – уже является самым искренним разговором. Половину жизни проведя порознь, Джеймс и Алиса снова сходятся к концу книги. Два пути. Две кардинально разные женские судьбы, начавшиеся в одной точке. Они обе по-своему победили в гонке за независимую яркую жизнь, в масштабах своего времени, конечно. И они обе проиграли что-то большее, чем успех, богатство и власть. Несмотря на то, что их путь остался независимым, что уже было невероятным достижением для женщин их времени, они все равно не смогли избежать лишений. Но главный смысл этой парадоксальной пары персонажей открывается мазками точечно в простых бытовых сценах описания их жизни. Патрисия Дангер показывает на примере двух женщин с разной судьбой, что гендер не является основанием ни для профессиональных навыков, ни для качеств характера, не для жизненного пути. Во главе обеих этих историй стоят личности с уникальной судьбой. Но если Алиса двигалась по знакомой многим женщинам дорожке чужих постелей, то Маргарет Н обманула систему, не вступая с ней в открытое противоборство. Безусловно, книга Патрисии Данкер удивительно напоминает роман Вирджинии Вульф Орландо. Только привет Нолану и его доводу... Роман прокрученный задом наперед, но «Орландо» — это сатирическая псевдобиография, имеющая очень отдаленное сходство с реальностью. Она создана скорее как метафора победы женского стиля литературы над мужским, а не как пример истории о реальной гендерной идентичности. Джеймс Миранда Барри куда более биографичная история, но ее ценность даже не в документальности, а в сломе гендерных стереотипов. Хотя они, конечно же, весьма крепки. Показательна сцена в самом финале романа. Когда Джеймс умирает, и появляются слухи о том, что он на самом деле был женщиной, люди приходят в ужас. Как так? Он же был знаменитым врачом, и вдруг женщина? И Алиса Джонс, его спутница жизни, единственная любовь и хранитель секрета, начинает раздавать нелепые интервью, полные лжи и фальсификаций. Кажется... Зачем ты это делаешь? Ведь почему просто не сказать правду сейчас, когда и твоя жизнь уже почти завершена? Но Алиса продолжает играть до последнего мига. Выбрав себе жизнь актрисы, она следует ей до конца. И знаете, до сих пор на реальной могиле Маргарет Энн написано имя Джеймса Миранда Барри. По-моему, это весьма показательный исторический гламур. Конечно, эта история не единственный пример, когда женщины выдавали себя за мужчин, чтобы поучаствовать на равных в игре за лучшую жизнь. Мать женского дзюдо, Рена Конакоги, прикинулась мужчиной, чтобы участвовать в соревнованиях, и выиграла, но была вынуждена вернуть свою золотую медаль, когда обман скрылся. То есть не важно, что она была лучшей в том, что она делала, Важно то, что она была женщиной. Под мужскими именами писали сестры Бронта. Жорж Санд был женщиной. Дебора Сэмпсон, под именем Роберта Сертлифа, служила в континентальной армии и сама бинтовала себе раненую ногу, чтобы никто не узнал ее тайны. Держу пари, вы и сейчас вспомнили еще историю Мулан. А как вам такое? Кэтрин Швицер стала первой женщиной, пробежавшей бостонский марафон ее стараниями женщины были допущены до участия в нем. Хотя, когда она бежала, ее пытались вывести из этого бостонского марафона. И даже есть знаменитая фотография, на которой парень okay. пытается помочь ей пробежать мимо человека, который пытается ее остановить. Этот человек кричал, какого черта ты здесь забыла. А она добежала. И потом изменила условия. Мало, конечно, мало примеров. Ведь мы говорим только о женщинах. Но и мужчины оказываются зажаты общественным давлением в проявлении особенностей своих личностей. Вспомните хотя бы истории ранних лет знаменитых модельеров, того же Джани Версачи, например. Да, кто-то, единицы справляются с тем, чтобы пойти по своему пути. Но сколько людей исходят с дистанции? Мы не знаем, сколько открытий, достижений, сколько возможностей движения вперед упустило человечество, которая веками заставляла и мужчин, и женщин играть те социальные роли, которые были удобны большинству. Но даже те редкие имена, которые нам известны, такие как имя Джеймса и Миранда Барри, заставляют серьез задуматься об этом. Помните мой вопрос про хирурга в начале выпуска? Книга Патрисии Данкер как будто спрашивает нас, так ли важно, кто перед вами, женщина или мужчина? И почему мы придаем такое значение именно этому качеству человека напротив? А я от себя добавляю еще один вопрос. Не выгоднее ли для целого человечества было бы дать людям просто быть собой и раскрывать те таланты, которые у них на самом деле есть, а не пытаться подстроиться под общую гребенку большинства? На этом мы заканчиваем наше первое путешествие. В следующем выпуске мы продолжим говорить о гендере и личности, но на этот раз тема будет еще более острая. Мы поговорим о понятии «сильный пол» и перевернем его с ног на голову. В этом нам поможет одна особенная книга, чей удивительный мир так сильно похож на наш, что его пугающе легко представить за собственным окном. И нет, я сейчас говорю не о рассказе служанки Маргарет Этвуд, хотя, возможно, мы ее упомянем. Но это будет только в следующем выпуске. А пока читайте книгу Джеймс Миранда Барри, задавайте мне свои вопросы с хэштегом Come и оставляйте свои мнения об этом выпуске в комментариях. Хочу отдельно сказать спасибо всем, кто писал мне в личку, в директ, кто оставлял мне видео сообщения о том, что вам нравится этот подкаст. Это меня очень сильно поддерживает. Вообще, каждый ваш лайк, подписка или теплое слово — это знак для меня. Значит, подкаст должен жить. Я не зря тут разбираю свою библиотеку. И наши беседы вам действительно интересны. Это был подкаст Come Together, и я его автор Камилла Лысенко. Не забывайте, думать — это самый сексуальный процесс в мире. До встречи совсем скоро.